Здравствуйте! Это программа «Русский язык за чашкой чая». И мы ее ведущие Татьяна Шахматова и Лада Москалева. Наша сегодняшняя передача посвящена праздникам, подаркам и поздравлениям. Но выбрать подарок – это только половина дела. Гораздо важнее правильно его вручить и сказать при этом правильные слова. А это уже целое искусство. Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни. Пух! И сегодня мы поговорим о том, как сделать ваше поздравление теплым и приятным вашему другу. И нам на помощь пришли наши студенты из разных стран, которые помогут нам понять, какие сувениры интереснее всего привезти из России, какие подарки э, привезти своим друзьям близким родственникам, и какие слова при этом необходимо сказать. По-моему, это железная ваза, да? Mm -hmm. Обычно ваза. Да, железная ваза, да? Плачево поставить на стол mm -hmm. и положить тоже конфеты, печенье. Mm -hmm. Вот это материал, смотрите? Да, да, что? Можно забрать, взять вот это так. Aha. Поставить на таральке, печенье, может быть, фрукты, не знаю. Voilà. может быть, mm -hmm. смотри, я беру печенье или фрукты, mm -hmm. Поставить сюда. Да, но это не так чистый внутри. Чистый. Да. Может, по-моему, это дела вечеринки, может, а и может находиться бутылки шампан, шампань и водка может. И морожные, мороженые вещи, как называется, да? Да, можно Маленький холодильник. Да. Что это? Я тоже не знаю. Раньше я не увидела такой. Наверное. А твоего что будет? Внутри еще есть... Вот. Ничего нет. Можно? О, О Что это? Не знаю. Но нужно собрать что-то. Да. А, это, наверное, вот зима холодная, когда и внутри... А, благо. Наверное. Не знаю, может быть. Может, отец моей девушки. Это из Украины. Это украинский. Да, это, это советский. Билет кассорственного банка. Советский рубль. <связь> угу. Угу. Один рубль. С СССР. Как это красиво. Бумажный. <связь> <связь> <связь> Ладно. Не да не советский. Ты советский. Да не советский. Казанский билет СССР это, mm -hmm. советский. Казанский, это советский. Красивый билет 5 рублей и красивый. Государственный банк СССР. Да, это советский рубль, железная 46 рублей. Это 17 копек. У меня сегодня эта красив, красивая кукла, она из Екатеринбурга. О, круто очень! Спасибо Я купила этот, я не знаю, но я думаю... Но это это Да, это ну. как, думаю, можно стоять в кухне или в, в какой комнате. Ну, Красиво. Как, э, у меня третий. Да. Поэтому это, этот большой для тебя. Да, это можно стоит комнате. Один на твоей столе. Да. Да. Это для российские напитки нет? Вообще... Нет, это как может стоит что-то внутри. А, да, это я как конфеты как... или нет, нет? Это очень большой. No. Да, может конфеты внутри или что-то. No. Да. Это очень красивый, но мне кажется, это только русские э, вещества, которые э, девушки э, используют да, на, Я не знаю, что это. на свои волосы. Но О. у меня длинные волосы, но мне кажется, они будут работать э, со мной. Но э, попробуйте. Да. да, очень а. красивый. Это, это мне кажется, будет очень красивый с рус... русскими одеждами. Попробуйте. Попробуйте. Да, можно. Ну, не знаю, как... Давай я помогу. Да. Так как? Другой стороны. Да, думаю, здесь лучше. Хорошие? Так Классно. красиво. О, очень спасибо. красиво. Спасибо. Это что? Это, думаю, в Китае многие люди это используют. Да, да, да. Обзорно. Да, да. Старые, видела, старые. Да, в сериалах. Да, да, да. Очень да, да. много. А, в древности это очень, ну, можно... Да, да, да. Но в Иране такие не, не используют а, <laughs> Это можно подарить своим иранским друзьям. Ну почему им два дарят? Ну Это, это моё. Не... Никому не дарят. Лан опять <laughs> Ну, Да, конечно. Вот такие даже не видела. Ага, да, только да. в сериалах я видела да. вот такие. последняя посуда для твоей кухни это когда вы э, э, э, готовишь готовить да. или торт или дели, я не знаю можно использовать то так, когда ты хочешь этот использовать позвони мне пожалуйста ты не будешь не будешь ничего Конечно я буду готова. позвонить, потому что вообще я не знаю готовят. Но можно это оставить только в, в комнату и да, как игры, как... для стресса. Стресс. Mm -hmm. Это инструмент может быть для готовить, может быть. Uh -huh. Я хотела бы это тебе. Для меня? Да, да. Спасибо. Поэтому я знаю что дел. Очень любишь готовить, а что, а что ты очень хор, а хорошо готовишь. Да. Может... То, <laughs> это... Это может быть, uh -huh. что когда... Нет, точно. Uh -huh. А, Когда у меня тесто. Uh -huh. Для И... пельменей. И... Да. А, это хорошая идея. Хорошо работает. Хочешь? Красный. Да, это модельяет круг. Я наверное не знаю, что делать с этим куколом. <свят> <свят> Я не думаю, что это для детей. Это не нормальная кукол, на что-то. Не знаю, что ты думаешь. Это просто для дома декоративный кукол. А может быть, у нее традиционные одежды. Mm -hmm. Mm -hmm. Может быть, эм, когда друзья эм, купили новый дом или квартиры. Эм, и... Я эм, подарила бы эту кукарь и эм, желаю как хорошее время в новом квартире. И все доброго, да. Хочешь? Да. И там книга. Угу, там книга, и здесь дамы, две собачки. Да. А здесь... Ну, книга Чехова. И в университете читали я рассказ с собачкой. И поэт, э, поэтому э, я думаю, что я я могу эту книгу подарить о подруге, которая я знала, которую я познакомила, познакомилась в университете, и э, ее желать все доброго. Э, может быть, когда она закончила его изучение. Да, это хорошая идея. Ну, что ты думаешь? Это чаша? Да, no, no. no, no, no, no, no. не работает. Думаешь, no, это нет. для стаканов? Если у меня стакан, uh -huh. я это делаю. Uh -huh. Uh -huh. Как декоративный uh -huh. элемент. Может, и а, здесь немножко картинки, а здесь написано ужаски, сказки, ага. Mm. Я думаю, что это моя бабушка да. очень любила бы это. Тоже хотела бы да. это сказать. Мои подруги мне... Что-то традиционное. Не думаю, что студенты это любят. На моя бабушка или дедушка, да, очень. Подушка. Да. Какой это подарок? Ну, красивая. Ну, это красивая, да. Да. да. Там, ну, то там изобретено. А. Красивые дамы, да-да-да. Красавицы. Mm -hmm. Да. Кому нужно это подарить? Mm -hmm. У меня есть один хорошая идея. Какая? <с Скажи. <с я хочу под... А, скоро у нас тоже будет праздник. О, да, праздник про... да. Ну, уже прошел, но праздник Луны у нас есть такой китайский праздник традиционный. Да, да, да. да. Ну, я хочу на этот праздник подарить вот эту подушку своей преподавательнице. Правда? Это какой да. праздник? Ну, этот праздник, обычно мы, родные и друзья, собираемся вместе и любуемся Луной. Самый. Праздник Луны, да. Uh -huh. И в этот праздник мы всегда готовим пряники. Uh -huh. Мы вместе попробуем. И нашла, наслаждаемся луной И поэтому я хочу ей подарить, чтобы э, Когда мы вместе наслаждаемся луной э, В ночь он, Она может удобно сидеть Сидеть да, так, да, с этой подушкой Какой ты молодец да. И еще один, еще один вариант Я хочу, когда э, она на лекции Она сидит с этой подушкой и хочет спать уже О! Тогда мы, нам тоже будет легче так, конечно. Да, конечно да. Очень. умница А кому подарить ты хочешь? никому Это моя Хорошо Это... Кто это? Это кто? Это кто? Это не знаю Макс да? Макс? Да. Не знаю. Макс. Да, это а Макс, а? да? А да. Это, это кто? <laughs> не знаю. Идеалист. Идеалист в советское время. А -а -а. Да. Но очень очень... известный в советское время, да. Это а -а -а. может быть вам неизвестно, а нам, особенно в Китае, а -а -а. ну, его идея очень ну, влияет а -а -а. на, на нас. Да, очень известный Это что, какая-то книга? Это какая-то книга Ленин Ленин? Да А, я слышала её имя Ой, еще это Да. Что это? Это что там написано? Мы Коллектив коммунистического пруда Ага мы придем к победе коммунистического труда. Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно. Интересно. <laughs> да. Это, думаю, это для Советского Союза. Да, это тоже да, ну, советское время. Oh. Это... Знаешь? Кому можно это подать? Ну, я думаю, что если в Китае, это уже очень. А Очевидно, можно подарить старым людям да, да, я так и думаю Ну, я хочу подарить молодым Потому что они, много из них уже не знают это время Они мало знают м, а о история. этом времени да. Да да, да, да, да Поэтому я хочу им подарить, чтобы они побольше знали эту историю. Да, конечно, мы да. можем подарить наши одноколясники в нашей стране. Ага. Да, да. Да, да, тоже. И можем сказать об них, о истории. Да. И Ленин. Да. Отлично. Да. И будет полезно, думаю. Не знаю, раньше вот. я не увидела. Да, да, да, думаю, я увидела. На голове старик, старый, старый человек, да, на автобусе. Старый? Да. Сейчас я старый. <связь> <связь> <связь> <связь> да, идет тебе. Это чтобы красивее или тепло что-то? Нет, думаю, не будет очень тепло, но <связь> на внешность, на хорошую внешность может, люди используются. Вот. Это зеркало или что-то? Да, думаю, это как зеркало, да. Структура поздравления. Обращение. Начинать поздравление нужно с обращения, которое является общепринятой формой вежливости. Первое предложение в приветствиях – обращение – должно быть восклицательным. Официальные формы обращения. Уважаемый, уважаемая Татьяна Петрова. Уважаемые господа. Уважаемый, уважаемая Ольга Ивановна Сергей Петрович. Дорогой, дорогая Екатерина Владимировна. Уважаемые работники, коллеги, гости конференции. Глубоко уважаемый, глубоко уважаемая Глубоко уважаемые зрители, собравшиеся гости. Это очень официальное обращение. Личные формы обращения. Дорогая Ирина, любимая мама, мой самый лучший друг, бабулечка, дорогой Антон. Повод для поздравления. Поздравляю тебя или вас с чем? С днем рождения, с праздником 8 марта, с Новым годом. Слова к подарку. Я дарю тебе, вам этот подарок, чтобы у тебя, у вас был, была, было, были что. Все хорошо, много денег, много лет жизни, успех в делах и работе, удача в новых начинаниях, вдохновение. Я дарю тебе этот подарок, чтобы ты делал что? Радовался жизни, рисовал прекрасные картины, занимался спортом, получал удовольствие от новых впечатлений. Я дарю вам этот подарок чтобы вы всегда были какими? Счастливыми, довольными жизнью, веселыми, умными. Пожелания. Обычно, если вы плохо знаете человека, желают общечеловеческих благ, счастья, здоровья, осуществления планов, успехов в бизнесе и творчестве. Если вы знаете человека достаточно хорошо – то лучше вспомнить его положительные личностные качества, достижения в профессиональной сфере. Если это работник вашей фирмы, то и пользу, которую он принес для нее. Примите наши искренние поздравления по случаю открытия филиала. От всего сердца выражаем поздравления с чем. Сердечно поздравляем вас с успешным завершением проекта дела, учебы и так далее. Поздравляем вас с юбилеем! Желаем дальнейших успехов! Желаем счастья, здоровья, радости, семейного уюта и тепла. Праздничного настроения, успехов, осуществления задуманного желают вам коллеги. Желаем, чтобы сбылись все ваши стремления и реализовались планы и начинания, Удачи в новом году! Желаем вашей фирме дальнейшего процветания и успехов! Убеждены, что открытие представительства вашей фирмы станет важным шагом в развитии бизнеса. Желаем успехов и дальнейших достижений! Желаем успехов и новых свершений! Пусть команда единомышленников будет надежной! а все масштабные планы реализуются. Поздравляем с назначением на новую должность. Успехов и новых свершений вам, господин заместитель директора или ведущий специалист. Говоря о подарках и пожеланиях, нужно помнить, что в каждой стране и в каждой культуре есть свои хорошие и плохие подарки. Например, в Китае не стоит дарить своему возлюбленному грушу. Дело в том, что по-китайски груша звучит очень похоже на слово «расставание». И такой подарок может быть неверно истолкован. А я также знаю, что в Китае не принято дарить зеленую шапку. Это все равно, что подарить мужу лосиные рога, потому что зеленая шапка означает измену. У нас в Китае есть такое, ну, мы так говорим Можно подарить кому-то тапочки или ну, туфли Чтобы они шли дальше и дальше ага. Чтобы они в своей жизни могли шли, идти дальше и дальше Успехов? Да, успехов. Да, да, да, ага, да Как да. интересно ага. и еще, еще есть один если это, если это любимые, это девушка и свой парень. Да. Если э, девушка подарит этой тапочке своим парнем, да. это значит все. Тебе уже мне да. не надо, да. Ты можешь идти. А на сегодня мы прощаемся с вами. Это была программа Русский язык за чашкой чая. Счастливых вам и веселых праздников! с любимыми и близкими людьми. Пусть ваши подарки радуют, а слова согревают.